Здравствуйте! Хочу вам рассказать про ремонтантную клубнику. Ремонтантная клубника бывает разная. Бывает просто ремонтантная, которая дает урожай два раза в год, то есть весной и осенью. А у меня ремонтантная клубника нейтрального светового дня. Это у меня сорт Чудо Света. Она немножко... Ну, не сильно, немножко мелковатее, чем альбион, допустим, искушение, как у меня другие сорта. Но она сильно ароматная. И вкусовые качества у нее хорошие, отличные. И мягенькая. Она не такая твердая. Сейчас покажу, вам, какая она в разрезе. Вот видите, какая сочная. Альбион более сухая. И это не имеет ароматность. Видите, какой дает урожай много. У меня ее мало, я еще не размножила немного. до такого уровня, чтобы зарядка была хорошая, полноценная. Но это все можно сделать, это все успеется. Ремонтантную клубнику надо держать все время земля, чтобы была в влажном состоянии у нас прошли дожди и в рыхлом состоянии нужно землю сапочкой немножко обработать ремонтантная клубника опускает много усов ну, тоже зависит от сорта усы укореняются и на усах тоже образуются у меня цветоносы и полноценное растение получается вот оно само по себе укореняется Дальше. Ремонтантную клубнику нужно хотя бы через 2-3 года менять. Из-за чего? Из-за того, что сам стволик, он как бы выходит из земли и начинает за зиму подмерзать. Для этого мы оставляем вокруг много деток. Детки укореняются, и сорт не исчезнет вовсе. А если оставлять только двухлетние, трехлетние растения, то можно потерять за зиму весь сортовой экземпляр этих растений. Как я ухаживаю? После сбора урожая с нее убирать листья не нужно. Нужно убирать только листья, которые... Ну повредились там низко к земле. Я их просто беру, вот так обламываю. все вот. листья убирать не нужно, как с обыкновенной клубники ремонтантная. Это клубника особенно типа как королевские пеларгонии. Вот такие это ремонтантные. И вот такой аккуратненький кустик остается. Затем вот этот урожай я уберу, цветоносы обрезаю. И она начинает выпускать новые цветоносы с пазух. Аж до самых морозов она мне дает урожай. У меня мало места, поэтому я другими сортами не увлекаюсь. Я только высаживаю себе ремонтантный сорт. Меня он устраивает полностью. Ухода за ним не особенно много надо. Так как все боятся ремонтантные сорта. А этот сорт вообще нейтрального светового дня. Он постоянно дает урожай Вот отцвели цветоножки Отсохли Другие начинают пускать Вот видите Не успела Эта веточка дать Отдать свой урожай Следующая веточка дает И плоды достаточно хорошего размера. А есть у меня также вьющаяся клубника Искушение называется Она очень много дает усов и как укоренить ее усы, я вам покажу. А сейчас я вам покажу, как я обрабатываю ремонтантную клубнику. Листики, видите, какие я удаляю. Поврежденные и те, которые близко были на земле. Чтобы клубничка проветривалась. Вот это черное не нужно. Вот этот усик я пока не удаляю, так как это растение еще не отдала своей силы для этой маленькой новой розетки когда розеточка хорошо укоренится я обрежу усик и вот так с этой стороны начинаю обрезать обламывать не очень легко рву ломают. все эти листочки старые вот посмотрите потянула и он обломался Затем я их соберу и выброшу или в альфатор, или сожгу. А вообще я бросаю курочкам, они там еще что-то себе выклевывают, выбирают, так как у меня куры закрытые. Им, наверное, очень это интересно. Полностью листья не скашиваю вот эти все, как делают в такой простой клубнике, потому что она дает урожай постоянно, если я Сниму я эту листву, она просто потеряет силы и не сможет удержать свои ягодки. Ягодок у нее достаточно много. Смотрите, один кустик вот маленький, сейчас я посчитаю, сколько здесь веточек с цветоносом. Вот, один, два, это молодой кустик, я весной посадю, три, три четыре пять шесть семь восемь вот на земле девять девять веточек маленький молодой кустичек вот такой это замечательный сорт он мне очень нравится а здесь у меня другой сорт клубники это искушение искушение копющийся сорт клубники она очень много пускает усов и поэтому мне нужно укоренить усы и дать возможность, чтобы она еще раз мне дала урожай я хочу показать вам, как я укореняю усы у меня, вот видите, она заросла ковром это никуда не годится, здесь проветривания нет ничего, и усы укореняются с трудом так как вот они падают на землю и достать до земли не могут. Что я делаю в таких случаях? Я беру секатор, обрезаю усики, укореняю их, беру черный пакет для мусора и складываю их в этот пакет. Сейчас, когда я наберу полный пакет. Расскажу, что я буду делать дальше. Я так просто их раз и собираю. Видите, какие хорошие растенечки. А затем они хорошо укореняются, и я рассаживаю их в одноразовые стаканчики. Смотрите, какой хороший, крепкий росточек растения только корней нет корни от него я буду очень долго ждать а таким способом как я вам покажу они быстро нарастают и достаточно мощная получится после получения результата я вам покажу продолжение видео сейчас я обрежу кусики усов здесь очень много огромное количество поэтому я их буду резать даже не каждый отдельно а сейчас покажу я конечно вот эти палочки я выбрасываю я не ставлю их в пакет ну, вот так беру прям вот смотрите какой замечательный усик вместе с клубничкой видите какой у меня сорт клубники хороший. Она длинненькая, красивая. Это можно укоренить. Будет хорошая клубничка. От маточного растения беру за низ и просто обрезаю. Чтобы маточное растение обеспечит достаточным количеством свежего воздуха. начинает плодоносить мне давать повторный урожай. А если будет большое загущение, то, конечно, пойдут и болезни, и вредители. Вот а так у меня хорошие урожаи, и рассада тоже хорошая. Никто еще не жаловался. Сейчас покажу какая у нее ядка. Смотрите, вот ее я. Видите? Это искушение, вот видите, она немножко приплеснутая и длинненькая, это ее что-то подъело, так как загустело сильно, а это на детках она дает урожай уже. От росточки пошли. Вот они еще не укоренились хорошо. Но урожай дали. Длинный ум спустила. Прямо под деревяшку. Вот здесь она чуть-чуть прижалась к земле. И дает урожай. Ферника очень хорошая. Сторож замечательный. Но ей нужно проветривание. Вот ту сторону я уже оборвала немного. Теперь перешла на эту сторону. Ее лучше сажать рядами. И продолжаю собирать деток и укоренять. Вот столько я набрала розеточек в клубники. Сейчас я их всех помещу в мешочек. А клубничка осталась вот в таком у меня состоянии. После этого я ее полью. Вот такой рядочек небольшой. Здесь пустое место. С той стороны пустое. У меня шланг стоит дождевание вот видите это не капельная это как дождик она поливается у меня а вот это у меня клубника Елизавета вторая и на ней вот видите какой лист пятнистость листьев что это за заболевание я вам расскажу в следующий раз и как с ним бороться это только присущая Елизаветы второй это заболевание у меня только два кустика и вот оба-два кустика она приболела. А искушение не болеет ничем, но замечательно. Мне очень нравится этот сорт. И хороший. Все лето дает урожай. Так как у меня мало, она дает меньше. Если бы я размножила много, было бы урожая даже на продажу. Потому что клубника постоянно. Посмотрите, какое количество посадочного материала я набрала. Эту клубнику с такими корешками я буду сажать сразу в стаканчики. Я считаю, что это достаточно хорошие корешки. И стаканчики посажу, в тени поставлю, и с ней ничего не будет. И будет сразу полноценный кусок. Даже вот эти маленькие, и то они приживутся. Листья. Листья удалять не буду. Если они засохнут, я их уберу. А если они будут зеленые, пускай себе будут зеленые. На солнце я их ставить не буду. Я их поставлю в тени. И с ними ничего такого не будет. Клубнику я свою пересаживаю круглый год. Даже в самые жаркие месяцы. Сейчас у нас август. 10 августа. И вот такой... Целый мешок рассады у меня получилось. Видите, вот с такими маленькими корешками. А через время я сниму вам видео и покажу, какие у этой рассады получатся корни после того, как она будет в этом темном полиэтиленовом мешочке. Конечно, такой сорт, как у меня, избавиться нельзя. И я его продаю людям, кому нужно. Сорт этот замечательный. Кому я не продавала, все очень довольны. Так что, если хотите, можете заказывать. А сегодня я вам показала, как его размножать быстро. Можно было, конечно, оставить на грядке. Пускай бы укоренилась, но оно затянет э, маточный куст и плодоношения не будет. Или будет скудным, цветочных веточек она пустит меньше, намного маточный куст. Моя клубника, которую я отделяла от маточного растения, это более с хорошими корнями. Я ее поставила в стаканчик с водой она где-то полчаса простояла сейчас я ее буду высаживать вот у нее какие корешочки неплохие маловатые, чтобы посадить в грядку если вы посадите на даче в сухую землю она может пропасть а если вы посадите в землю возле дома будете каждый день смотреть за ней поливать и рыхлить ничего с ней нет, такого не случится она примется в стопроцентно, даже не сбросит листочки, не один. А вот эта клубника, которая э, с маленьким количеством корней, это детки в черном мешке. Сейчас я сюда добавлю воды. Вот такое количество, видите? Стаканчик набрала. стаканчик Все. И плотно завяжу мешочек вот таким образом и отнесу его в погреб через какое время покажутся корешочки я вам все буду показывать вот так немного смешаю чтобы вода равномерно была по всем листикам и растениям и корешочкам и все в таком состоянии она будет не подвешенная, ничего просто поставлю на полочку у нас погреб находится в доме. И там значительно холоднее, чем в помещении. И чем на улице, тем более. Через какое время, пока что корешочки, буду снимать видео. А что я делаю с этой клубникой? Сейчас покажу. Беру вот такую емкость пластиковую с дырочками. И буду сюда сажать клубнику. Беру вот эту клубнику которая простояла в водичке, просто ее вот так распределяю и засыплю. Вот у меня земля, я ее смешала с опилками, видите, и влажная. Сейчас я засыплю между кустиками землю. Плотно не буду трамбовать землю, так как корней там мало. И она у меня будет расти как цветочки. А затем, когда я увижу, что пойдут корни, я посажу каждую отдельно. И будет отдельно растущее растение. Листики не пожелтеют, ничего. Вот так она у меня будет стоять, но не на солнце. Если поставить на солнце, она испортится. А в тени ничего ей не будет. Поливаем как обычные цветы, внизу дырочка, вода будет уходить, лишняя влага будет уходить. Вот так вот я размножала свою клубнику, попробуйте. Мой способ меня никогда не подводил и растения у меня достаточно мощные и хорошо плодоносят. Так как я освободила маточный куст от э, деток она будет как самостоятельное растение питать само себя. То есть это растение теперь начнет выпускать цветоносы. Как только оно будет пускать усик, я его буду обрезать. Потому что усика у меня достаточно. Это вьющаяся клубника, она дает усов очень много. Очень. И когда не очень жарко, усы начинают цвести, и тоже дают плоды, плоды свои вот видите это усть цветет запутались Он на осики клубника цветет плодоносит тоже надо распутать я еще сюда не дошла клубника тоже замечательная сейчас покажу какая она серединке вот такая она формы плотная мясистая вкусная ароматная и крупная это плотная клубника спасибо всем за внимание как только моя клубника пустит корни мы с вами снова встретимся на моем канале. До свидания.